Буль два. сорок пятый так и выкурил технику. Я ничего, но сделаю. Первый, а Давай она еще будет стрелять на боку. Сейчас заведясь. Понеслась. На поле сейчас будет ехать. Все, так боком... Вот так боком и будет ездить. Кидай гранату. Бобух. Огонь, все, грузимся. Пожалуйста, подписывайтесь на канал.